привет друзья сегодня работаем с профильной трубой 20 на 20 миллиметров у меня это остатки от других проектов и сегодня пускаем ее в дело самоделка будет у нас мега полезная и решает глобальную проблему если точно то даже целых три так как сделано будет своими руками для начала надо торцануть всю профильную трубу заряжаем болгарку и в стороне держим пачку дисков так как резки металла тут очень много кстати, какой стороной надо устанавливать диск? Пишите в комментах, давайте пообсуждаем. Кидаю на стол пару магнитных уголков. Они будут служить как держатели трубы. Делаю разметку у края и торцую всю трубу с двух сторон. Напиливаю первые заготовки. Для начала это 4 штуки по 86 сантиметров. Размеры у меня индивидуальные, но если захотите повторить, думаю легко поймете от чего отталкиваться. Вторые заготовки в количестве 6 штук у нас будут по 61 сантиму. А затем подходят и третьи заготовки это 3 штуки по 70 сантиметров. Далее, меняю отрезной диск на шлифовальный. Это происходит моментально быстро, благодаря ключевой гайке FixTec. Да и вообще, подбирая себе болгарку, друзья, всегда берите с регулятором оборотов. Это круто выручает при шлифовке деталей. В руках у меня УШМ-ка AEG на 1300 Вт. Для комфортной работы УШМ имеет двухпозиционную рукоятку с виброзащитой. Длинный кабель в 4 метра с двойной изоляцией. Позволяет безопасно работать и передвигаться вокруг всего верстака. Удобный фиксатор кожуха. Позволяет моментально менять положение. Эту УШМ-ку покупал на всех инструментах и ссылку оставлю в описании. Убрав все заусенцы, ползем под стол и готовим сварку. Сначала пробую ток на обрезках профтрубы. Если чувствую, что прожигаю, то делаем ток поменьше. И затем раскладываю на столе первые заготовки. Фиксирую магнитными уголками и прихватываю на точки. Убедившись, что диагонали совпали, провариваю швы. Далее идут 4 вертикальные стойки и 3 перемычки. Также сначала все на точке. Проверяю размеры, а затем провариваю наглухо. Прям реально наглухо со всех сторон и даже пару раз сверху шва. Шутка, конечно, но тут важна надежность. После сварки в руки беру болгарку и зачищаю шлифовальным кругом все сварочные швы. Сверлю заранее отверстия для будущего крепежа. и произвожу покраску и малью поржавчине три в одном. Пока каркас подсыхает, перехожу на верстак и кидаю на сток кусок фанеры. Делаю разметку и провожу линии. Углы сразу также расчертил и закруглил, а потом все лишнее обрезаю. Берем в руки фрезер и снимаю фаску. И вот у нас основа готова. Осталось обработать маслом. Масло у меня для террасы и садовой мебели. И покрываю стол. Через 10 минут тряпочкой убираю излишки. В нижнюю часть металлокаркаса добавил заглушки. И теперь можно собирать в единую конструкцию. За кадром, кстати, я еще сзади приварил два укоса. С виду, скажете, сделал обычный стол. Но нет, друзья, тут надо мыслить намного глубже. Затаскиваем эту махину в дом, а именно в постирочную. И эта тумба накрывает стиральную машину. А сверху пойдет уже сушильная. Попрыгав в интернете, переходник для установки самый простой, самый дешманский, стоит от 10 тысяч рублей. А этот стол мне вышел практически бесплатно. Металл, БУ, фанера, остатки. Ну ладно, в магаз сгонял, купил 8 заглушек по 10 рублей. Но результатом я очень доволен, а еще больше довольна супруга. Так что вот такая, друзья, самоделочка. Решаем проблему, экономим место и экономим бюджет. Так что берите на вооружение, поставьте лайк и напишите коммент, а также подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока!